Всем привет, с вами Ксю. Сегодня я еду играть в пейнтбол. Мне нравится играть в пейнтбол. Я уже, конечно, играла, но мне очень хочется еще сыграть. Едем куда-то в лес, вокруг сос, и шишки валяются. Мы приехали в то место, где будем играть в пейнтбол. Я подарила один маме, она очень любит подснежники. Я надеюсь всех победить. Мы тут будем играть среди профессионалов, он уже тренируется кто-то. Сейчас будем одеваться и играть. Нам сейчас дадут маркер и мы будем рисовать. Ну вот Я этот фитолет называется маркер. Все, отлично, 15 минут собираемся здесь и выходим. Да? А какой у нас оплачивает получается? Ты да? Как помиляемся? Бежите меня. Давай, держи. Да, надо. Он такой тяжелый, стреляет он при помощи звукового воздуха и одежды вот так. У меня пистолет под номером 50. Стреляет он, конечно, больно, но когда вы не попали, мне было не больно. Классная игра, обязательно попробуйте сыграть. А после можно и передохнуть. А есть чего-нибудь? Нет. Готовность 5 минут! Сначала 5 минут, 5 минут, в первую игру мне попали прямо в голову, в маску, видели мою маску, я пока она стала грязная. грязная, ее оттирали. Потом у меня как раз кончились все патроны. Дальше я уже не помню, кто меня там убивал. Но. Если шарик не расколотый, волноваться нечего, можно дальше. У меня сто раз попадали, и шарик не, не раскололся. Такие хорошие шарики! Добрые! Ну что, я пошла выигрывать! Ну Я, сюда. Не в маску, не лобой, но... <свес> Я там ползала <свес> по кругу, еще за этим, блин, кустиком. спряталась <свес> и <свес> меня там, там так расстрелять <свес> хотела дереву дерево переползти. Ну, уже расстреляли. Жарко в этом костюме, правда. Если его снять, то снова придется одеваться потом. Перерыв 10 минут через каждую нашу игру. Сейчас я не знаю, кто победил еще, пока не все вышли. Меня убили. Я вышла с поднятыми руками. Нет, вот в чем. Блин, прикол Я там сидела, меня стреляли. Как только я подняла руку, все-таки замок. Я убила примерно где-то, так, так, так. 4 вроде. Первое правило игры – это ни в коем случае не снимать маску, которая дали для того, чтобы пуля не попала в лицо. Если вы снимете маску во время игры, то патроны могут попасть вам в лицо или даже в глаз. Есть вероятность остаться слепым. Поэтому не снимайте маску во время игры. Когда командир скажет, игра кончена, то кто-нибудь может и не услышать, что игра кончена и начнет стрелять. А если ты снимешь маску, тот будет стрелять, то он легко может попасть вам в лицо. Пуля бьет достаточно больно, потому что она жесткая, и иногда поэтому не раскалывается. Я помню, один раз играла такая, и ничего не понимала, с маркером. У стенки стою, меня стреляют, папа такой подходит ко мне. Поднимай руку, поднимай руку. А я такая и пошла. Мы еще тогда играли зимой в здании. Было неудобно, холодно, у меня еще и маска запотевала. Когда же на мне будет одежно нормально смотреться? Все время большая. Начинаем мы игру. Сначала мы выходим на площадку. Здесь, например, они, а там мы. Ну, они вот тут собираются, а мы дальше проходим по всей площадке и на другой конец. Командир говорит, три, два, один. Игра началась, и они все разбегаются по кругу, прячутся и стреляют. Они все утусовались возле здания. Вот, например, они тут, а мы тут. Потом игра закончилась. Прошло 10 минут, мы опять начали играть и уже поменялись сторонами. Здесь мы, а здесь они. Там еще был такой смешной человек. Он весь в ленточках таких зеленых. маскировка такая вот, вот таким смешным такой. Все висит у него и бегает таким оружием. Я такая лежу, стреляю, я нечаянно постреляла своего, но я потом поняла, потому что он был не помечен. Но почему он был не помечен? А мне показали, что это наш, а чужой вон там. Потом я как-то сюда перебежала, и потом закус, а там же видно. Я не думала, что пойму, где я. Мне сказали, что это там веточки, как там можно спрятать? Я думаю, что никто не попадет, не увидит, но увидели. Они меня с пяти сторон на меня в ногу попали, в голову попали, в руку попали. Ногу я такая поняла и все такие затих. Первую игру меня уже попали я такая шла с поднятой рукой, человек стоял, он у меня попросил, у тебя есть патроны? Я такая сказала да, а он можно? на, держи мой пистолет, П -п потом подменяемся, я тебе верну с полной, пока я там с ним менялась, разговаривала, в меня пфф, в лицо попали прям, ну в маску, я что мне снимала маску? Правила. Такая уже подняла руку, такая пошла. Рядом со мной еще один дяденька шел, он такой, давай отнесу, понесу. А я такая, на налегке, такая пошла. Правда, было не очень удобно в одежде. Слишком большая для меня была, все висит. Детям дают жилетки такие специальные, чтобы было не слишком больно, когда в тебя стреляют. После пейтбола можно наградить себе мороженое за все победы нашей команды. большой выбор. Трудно выбрать людей, когда ты хочешь все. Наверное, вот эта. Золотая куточка. Хотя нет. Да. да Не очень я люблю Может, этого чуда будет. Нет. мальчика. Возьму его, поцелуйте полностью шоколадный. Я люблю так. Я очень люблю шоколад. Сладкое, я пушаю. Не забудьте подписаться на канал и поставить шоколадный лайк. Пока-пока.